Сумправление города реализует многие проекты по обновлению дорог и асфальтированию гравийных путей и стоянок. В Даугаклсе списки таких работ, включенных в трехлетнюю программу асфальтирования, числятся улицы Меры, Ликснес и востребованная стоянка у домов по адресу яднику 93-93А. Все эти проекты получили государственное софинансирование с целью улучшения инфраструктуры больших городов. Асфальтирование на улице Мира на участке от улицы грониз до Смилш идет полным ходом. Общее выполнение всех работ, включая тротуары, составляет 90%. Наибольшие перемены произошли от улицы Гродниц, до улицы Валкас, где прежде была грунтовая дорога. Большие работы проделаны у 13 средней школы. Сейчас в этот процесс включаются и электрики. В другом конце улицы Мира, от улицы Вашшев до Каунис, также стартовали работы по замене старого асфальтового покрытия. Этот проект осуществляется за средства Дорожного фонда Латвии. Подготовку к асфальтированию проводят на всей протяженности гравийной улицы Ликснес на Старом Форштате, где также будет обустроена ливневая канализация, освещение, подъезды к гаражам и дорожки к калиткам частных домов. Все это особенно актуально здесь, где уже много. Много лет существует проблема стекания дождевой воды до улицы Авеню, что постепенно размывает дорогу и мешает пешеходам. Данные преобразования станут приятной новостью для прихожан местной Старобряческой Маленной. Согласно договору, эта улица будет приведена в порядок первой половине июля этого года. Не менее актуальной является задача по созданию автостоянки на 81-место во дворе домов Ятнику 93-93А. Таким образом, самоправление надеется решить многолетнюю проблему парковки машин, учащихся Далгопилского строительного техникума, которые заставляют своими автомобилями проезжей части спального района. Здесь предстоит создать ливневую канализацию, освещение и провести аккуратную работу с восстановлением краев тротуаров. Это необходимо сделать до середины июня. Все это лишь частик дорожных проектов, которые реализуются с в разных микрорайонах города. За актуальной информацией о ремонтных дорогах и связанных с ними изменениях в организации движения, следите на домашней странице самоправления daugupils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.